Всем привет! Ты готов получить массу заряда и позитива на весь день? Если да, то усаживайся поудобнее и смотри наши новости. В эфире универ-ньюса в студии Анна Глазунова. Итак, сегодня ты узнаешь. Камера-мотор. В Казанском университете начались съемки фильма о жизни Николая Лобачевского. Кто выживет, когда погаснет солнце? Разбираемся вместе с учеными Казанского федерального. Шутим и смеемся. Артисты телешоу импровизации пообщались со студентами Казанского университета. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с участниками фестиваля День первокурсника 2017. Лучшие из них были награждены дипломами, подробнее в сюжете Артема Тупичкина. Фестиваль День первокурсника 2017 подошел к завершению. Закрывающим мероприятием стала встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с участниками фестиваля. В этом прекрасном зале для нашей встречи которые являются ежегодными с разным контингентом наших студентов, это нужно и, я думаю, и вам, поскольку и вы, и мы должны сверить часы и посмотреть, как мы движемся, вообще мы в правильном направлении идем или нет, все, что мы делаем, удовлетворяет вас или нет, ибо университет – это прежде всего его преподаватели и студенты. Ректор посвятил первокурсников в жизнь КФУ и рассказал о его достоинствах и перспективных направлениях деятельности. Тема развития Казанского федерального университета и стала основной выступление. После выступления ректор ответил на вопросы участников фестиваля. Такое общение и взаимодействие со студентами и необходимо первокурсникам, для которых начинается новый этап жизни. Вот когда смотришь эти зарисовки, такое ощущение, что ты участвуешь профессиональной работе уже людей, состоявшихся, а не студентов. Настолько уровень сегодня того, что мы делаем, высок и что поражает. В конце встречи прошло торжественное награждение лучших участников фестиваля дипломами и статуэтками с символикой Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. Познакомиться с жизнью Николая Лобачевского, узнать интересные факты из его биографии, а также понять, что такое невклидовая геометрия. Можно будет уже совсем скоро. В Казанском федеральном университете начались съемки фильма о русском математике Николая Лобачевском. Наша съемочная группа пообщалась с режиссером фильма. Смотрим.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 в нашем фильме это очень амбициозная задача, чтобы люди не только узнали дату жизни Лобачевского и его истории, но еще попытались понять немножко, что он сделал, что такое невклидовая геометрия. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ -Ньюз. Что будет, если солнце погаснет? Многие люди не могут даже представить себе подобную ситуацию. Тем не менее, поставленная проблема не так безумно, как кажется на первый взгляд. Размышляя над этим вопросом, корреспондент Адель Шамилова посетила один из старейших музеев Казанского федерального университета. И вот что ей удалось выяснить.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 Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз. Кто сказал, что осень ⁇ это время для грусти? У героев нашего следующего сюжета плохого настроения просто не бывает. В гостях Казанского федерального университета артисты телешоу ⁇ Импровизация ⁇ Подробности смотри в сюжете. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун – четырехтактные двигатели телешоу «Импровизация». Именно эти актеры приехали 30 октября в Казань, чтобы выступить на сцене концертного зала «Уникса». Я первый раз за все города, в которых мы были, могу сказать, что я обожаю этот город очень Перед началом шоу состоялась пресс-конференция, на которой актеры ответили на вопросы журналистов. Телеканал «Универ ТВ» оказался единственным телевизионным СМИ на этом закрытом мероприятии. Впрочем, эта пресс-конференция едва ли ею являлась. Актеры решили не отдаляться от журналистов, они просто сели прямо на сцену и провели дружескую беседу. Вопросов задавали много, серьезные, не очень, но почти всегда они заканчивали шуткой. Я длинный. Почему именно? Меня всегда, всю жизнь, везде называли длинный. Мы тебе так не вы, слава богу, ребят. Я, Я, Никто комплекса... его называли «красивый». Молодым, да. «Красивый». Не-не-не, у не, не. всегда был рост максимально устраивает. Импровизация — это комедийный проект от Comedy Club, главной особенностью которого состоит в том, что в нем нет сценария, нет никаких шпаргалок и заготовок, нет заранее придуманных шуток. Именно из-за этого телешоу-импровизация уникальна для российского телевидения и не имеет аналогов. Кроме этого, шоу проходит при участии зрителей. Нередко кому-нибудь из зрителей приходится оказаться на сцене. А вот уйти со сцены просто так не получится. Получится. Нужно сначала выпутаться из странной ситуации, желательно с юмором. Важно отметить, что до этого актеры не выступали в Казани, поэтому был настоящий аншлаг. По значимости это событие можно сравнить с галоконцертом фестиваля «День первокурсника», который прошел в этом же концертном зале 27 октября. Если вы пропустили это событие, то можете посмотреть его в записи на нашем телеканале. Олег Ашина, Роман Самарин, Универньюз. Вот и подошел к концу наш выпуск. С новостями тебя познакомила я, Анна Глазунова. Пока.